Всем привет, дорогие друзья! С вами Black и продолжаем проходить легендарную группу под названием Postal 2. В прошлой серии у нас было уйма приключений, также приключения в больнице, потому что так серия прошлая называлась. Так раз она вот там. Сейчас будет подсказка идти посмотреть, кому интересно. Так раз перескажу, что было в прошлой серии, чтобы немножко понимали, что будет происходить в этой серии Получается, после того, как мы сбежали из больницы, мы пошли в ресторан пожрать Ну, типа, мы проголодались, нам в больнице говно какое-то невкусное готовит, ну, вы сами понимаете Как раз пожрали, там, получается, вирус пошел, все зомби стали, мы потом отбивались от зомби, потом уже приехала армия там их уничтожило, а потом пришел какой-то мусорщик, нам предложил поработать, ну, потому что мы безработные, там, чтобы мы как-то деньги зарабатывали, он э, нас взял на работу, убивать бешеных э, коров, конечно, не самая лучшая работа, но, в принципе, для него пойдет. После этого мы всех их убили. И потом э, мы пошли уже домой к дружбану его э, по работе так раз. Орда зомби налетела на, короче, на его особняк двухэтажный. Мы отбивались там с его командой, там же мы не вдвоем вроде были, там еще какие-то чуваки были. Но их, возможно, зомби эти убили, но я не помню там точно, что было. Короче, после этого мы пошли уже тоже какого-то мужику взять, тоже работу взяли. Ну, мы же должны брать работу, правильно? Должны работать. Так раз взяли тут работу с бешеных слонов убивать. Какой-то вирус походу распространился. Там еще, кстати, голуби были, но их вырезали потом уже. Получается, должны были какими то ракетным станоком голубей убивать, но это вырезали. Так этого не было. Сейчас мы будем убивать слонов, хотя некоторые слоны сами самоликвидировали ликвидировали. елка упала на него на хобот придавила, короче, не помер. Ну все, всем желаю приятного просмотра и садитесь поудобнее. Мы будем сейчас их убивать. Так, иди сюда. Ну, а на расстоянии. На расстоянии, все. Убил. Молодец. Бляха, тут все померли. Все, я убил. А, тут всего два удара, что ли? Так это легко. Я всех поубиваю сейчас. Мне чуть-чуть осталось. Ну, блин, людей всех поубивали. Слоны вы бешеные. Так он помер. Так он помер, в смысле? А что ты блюешь? Я же пончики жру. Так, пять слонов. А почему? Тут один только. <звы> да все, он сдох. Четыре удара, нормально. А, там дальше идет, там еще... А, так я понял, мы там будем дальше уже. Какие-то приключения дальше будут. Ну, возможно, там это, тот мужик вернется к нам, который давал работу эту. А кто? Там еще один, что ли? ⁇ ёпта так я сейчас умру. Надо пончики жрать. I definitely, I definitely more... Да охренеть, я сейчас умру, серьезно. Слон, ты что делаешь? Все, умири, умри Там один слон остался. Какого хрена сколько-то? Да они сейчас мясо жрут, блин. Нет? А он, вот, кстати, тут мужик лысый. Да что ты лысый, чепнот? ты не помогаешь мне? Я сейчас умру. Серьезно, у меня и так башка перемотанная, мне побили. Ты опять ты вернулся, дебил. Да все, слон тебя убил, да он тебя не защитил. Все. Ты, короче, провошарился, мужик. Отлично, детишки будут так рады. А тебя давай-ка убирайся отсюда, а то придет лесник, и я свалюсь на тебя. Смейся, ты мне папки должен дать. Он что кинул мне что ли? Что ты стоишь, дебил? Тебя кинули? Кому ты звонишь? А, привет, чувак. После того, как Майкл подходил бешенство, у нас неко... Да ладно, серьезное, прав был. Мы готовим презентацию издательства нам нужно что-нибудь крутое, грандиозное. Нужно привлечь внимание прессы. Что-нибудь такое, чтобы просто нахнули А ну он умеет такое делать. Это да. А, так реально? Только ну, все, сдох. Хм, людям нравятся фейерверки. Хороший фейерверк точно проявляет внимание прессы. Всех вы сможете мне поверить, Ну, я верю, да. Но мне понадобится пиротехника. Нужно надо переговорить с парнями из Аль Каиды, они как-то и разбираются в этом деле. Надеюсь, они не держат на меня обиды за ту резню, которую я им устроил. Хотя какая разница? Да я сейчас еще одну устрою, мне, в принципе, какая разница, действительно. Если мне надо достать, то я достану любым способом. Могу еще одну резню волынскую устроить. Не плевать, в принципе. Я больной чувак, мне, в принципе, не важен. Если мне надо что-то, я делаю. <звы> <звы> Снова к нам проявили, этот неверный Убить его, бы, Аллаха. Вот ты аллахнутый. Ничего тебя жизнь не учит, конечно. Мало тебе было, да прошлый раз? Подожди. А ч, он не умирает? А я, я ухожу, все, мне надоели. ⁇ -мо ⁇ их тут сколько. Я сейчас умру, вы что делаете? Нет. Что творится? понял. Куда-то убежал. Он сейчас наверное, подмоху призовет. Надо покурить, успокоиться. А да, повредить? Да в смысле, они не повредят? Реально позвал, надо было его убить полностью Все, мне хана У меня шансов теперь на выживание уменьшились Да как ты еще же жив... Да сколько вас тут, лагерь целый Лагерь дебилов У меня больше нет хилок У вас тоже нету Вы что, не хилаетесь или что? Надо хилиться вообще то а, -а, а Да сколько же вас тут, а? Это да. Это хорошо. Да только я сейчас умру. Это не очень хорошо. Я вас всех порежу. Ай, волынская резня. Что е? Ты умрешь, дебил. Е-е. В смысле? Какие детственницы? Ты чё? Я сейчас умру. Мужик, пощади меня, пожалуйста. Твои собратья все сгорели, а я не хочу умирать. А у меня одно сохранение конечно конечно у меня одно сохранение все время было серьезно мне все все время одно сохранение было они могли меня в любое время убить и а все я бы все заново проходил бы Та да подходите по одному Да ни хрена, они нормально, больно так фигарят Охренеть, их там миллион Да сколько вас там, вы же не китайцы Убью Мне Придется напрямую к ним идти, а что делать? Что? Что? вы там стоните? Я не понимаю, вы дебилы? Чего это такое? Это вирус? Да он живой. Иначе меня зацепило, убило почти. А ему плевать. но это ненадолго это ненадолго конечно же ты с ракетницей бежит охренеть вот это все это жопа вот это жопа мне он с ракетницей побежал но это все это хана <плёх> что такое все нормально от него а... какой ранен ты умер ты умер чувак ты умер все аптечка есть тебе тут опа а вот стать... тут несколько Во сколько вас тут какой ты че дебил что ты взял так ну это получше да согласен мне надо еще сохранялку одну Тут надо миллион сохранялок, но я боюсь, что игра вылетит из-за этого. Вот чего я боюсь. Я, в принципе, так не боюсь вообще ничего. Я мог бы все на одном дыхании пройти. Он что-то заложил. Он, по-моему, заложил бомбу. Сейчас все равно на воздух полетит. Так, что-то мне это все. Ай, не нравится. Погоди, а куда мне идти? Я наверх пойду. Да сколько вас тут? Почему в одном Аллахе 10 Аллахов? Как такое возможно? Почему он живой до сих пор? Я ему руку отрезал. Чё за бред? Как такое возможно? Они выживают даже, когда я ему руку отрезаю. Нормально, да? Типа бессмертные. Но тут не бессмертные уже. Я тебя ногу отрезал. Так. Что происходит? Ай-яй-яй, бляха. Ты что делаешь, мразь? Я сейчас умру, у меня нет аптечек. Я не буду, а смысл? Он же меня шмаляет. Почему? Да нет, застегни ширинку, дебил. Не, ну мне все равно надо что-то делать, правильно? Что? Что происходит? Это что, подлянка была что ли? Не на поле? А как я должен был пройти? Хилка это... это же офигенно Брейкфилд Ай, блин Но я все равно, по-моему, сгорю Нет? Повезло Вот здесь надо сохранялку теперь делать это стопроцентно. У меня 100 хп, даже больше Давайте идите ко мне Ооо Не, ну я могу жахнуть динамита. Ну тогда мне хана будет Ш чё еще кто-то есть? Да, есть Умира. <св> все, все умрите. Все умерли, молодцы. Молодцы, я уже даже не слежу, ни зачем. Остальные мне главное, чтобы я живой был. Все, офигеть. Так, тут что-то тоже должно, тут тоже приманка какая-то должна быть. Wow, Все? Больше никого нету? Не, мне сюда не надо. Всё, купаешься? Все, покупался, молодец то какие-то геи тут живут по-моему Это что такое? Что это происходит вообще у вас? Что за лабиринты? Помогите мне объяснить? Да как это так-то? Там уже один стоял! Почему там уже 10 человек? Да не больше ты не заслуживаешь Ты вообще дебил, умираешь вечно так-то тебе этого достаточно будет Все, башку отрезал, вот так вот, доигрался. Вот, опять! Та умри ты говно, что ты бессмертный вообще Так, а ну-ка, сохраняемся это ты дебил ты сейчас умрешь а что произошло? стреляйте по бочкам так да какой все взорвал все молодец красавчик взорвите бочку уже, ну! Охренеть, тут миллиард. Ну, По-моему, это была плохая идея возвращать сюда сюда идти. С двумя хп, тем более. У меня вообще нету теперь, серьезно. Надо супер быть аккуратным. Да, круто. Да нет, это невозможно. Я вот сейчас взорвал эту херню, мне все равно не помогло Да нет, это нереально, как я должен с тремя хп вообще? Да попробуй выбрасывать этой хрени, мне она не нужна Да смотри, что творит, да он живой, как он выжил, там бочка взорвалась возле него Короче, игра вылетела, ну пока что один раз, конечно, пока что А как ты выжил-то? А куда-то он улетел А вот это дебил живой еще? А, ну игра вылетела точно, я же забыл. Тут сохранения не было. А чё, все? А, все конечно. Ни хрена не все. Только начинаю... А, это текстуры просто. Они не прорисованные. Так а я почему умираю? Я ж тут вообще стою. Меня чё, взрывом убивает или чё? тикого нормально, сейчас подожгу нахрен вас всех. Так да кто шмоляет я не пойму. Так да кто это сделал? Кто это делает? Я не понимаю, тут никого нету. Жрем хотя бы перед смертью. Не помешает. Кто? Тут снайперы у них. Снайпера. Снайпер, вот он. Это капец. Охренеть, у них ни нет, одной хилки нету причем. Там какое-то говно лежит. Охренеть их тут сколько. Да, надо делать всякую хрень нести, ну Качание жизни. Да, сейчас твоя жизнь закончится, серьезно. Это уже будет правда. Так, вроде не вылетела сейчас. Там их дофига, ё моё! Это охренеть! А как это ж их убить-то всех? Я даже не понимаю их. Их там дофигиче просто. Я как будто целое село что-то убил. Ай! Бляха попадает! А можно еще раз? Ну, другое сохранение, ладно. Если что... Убил. Ой- ⁇ -мо ⁇ и что я натворил? Мне еще придется батюшки приходить, наверное, отмал отмаливать грехи. -то. Это вообще невозможно отмалить. Он же такой натворил, это вот не отмалится никогда. А, они кокаин тут делают? Молодцы. Аптечку хотя бы дали. Кокаинчики цараные. А вон аптечка. Ну ладно, окей, хорошо. Одна аптечка есть, допустим. Ну а что дальше делать-то? Они же все-таки остались. Там два человека вроде убежали куда-то. Ч ⁇ ты врешь? Я ранен, я ранен. Да мне плевать. А вот так вот сделаем. А что происходит сейчас? Мы, кстати, на всякий случай вот так вот сделаем. Вот это интересно, кстати. So Нехорошо. Мне тоже что-то не нравится. Куда я попал? Он сам умер. Я тут ни при чем. Кувалда. Да явно у, у меня есть ножницы. Ну, не ножницы, а секатор. Он а лучше всяких этих... Это была плохая идея, да? Очень плохая идея. Прям... Охренеть, а да это же невозможно! Куда я попал вообще? Зачем? Ради чего, я не понимаю. Ради какой-то хрени. Бомбочки маленькой. Меня все сейчас убьют. Yeah. Так это же невозможно. Я не понимаю, как это проходить. Серьезно, я не понимаю. Мне миллион здесь. Он сейчас уб... Он все испортил, он придурочный. А? Он все испортил, этот дебил ваш. Эээ, а меня сейчас умру. курилку не взял. Курилку он возле курилки умер, ну серьезно. Так как мне перестать, если он умрет? Так как ты без рук бегаешь? Курилку. Курилку бери. все я теперь неуязвимый. У меня курилка есть. Капец, что я натворил? Зачем ты это сделал? Он дебил, он дебил. Ну, вы ему сами объясните, что он дебил. Зачем он, он это сделал? И вот серьезно, зачем ты это сделал? Это надо делать в крайнем случае. Ну все, теперь я умру. Вероятнее всего. Да, я умру, скорее всего, опять. И у меня шансов нету вообще на выживание. У меня пончик есть. Вот и все, больше ничего. Офигеть. Вот это просто идеально. Просто у них все есть. Все. Не какая-то тут термоядерная бомба сейчас будет. Ну что, щет, ну что, щет. Ну а что, щет. Так я всех поубивал, по-моему. Тут больше никого не осталось, там живых. Что творится вообще? Да тебе не надо ничего чувствовать. Все равно умрешь. Да что творится вообще? А что мне сделать-то надо вообще? Что творится? Меня все обстреливают со всех сторон. Чет, чет, чет. А что? Ты надоел ругаться уже? Но я не понимаю, что делать-то. Я бегу просто, бегу. Всех ног бил просто. меня просто сердце бьется тысячу ударов, как у него только после курилки. Пойду-ка я лучше отсюда. Я не уверен. Мне кажется, ты умрешь здесь. Тебя тут похоронят в этом здании. Нет, это нереально. Я не я не больше не смогу. их тут миллион человек происходит бегите Что термо а бомбу будет забрался хиросима что ли мамках вам хана спасибо пацаны просто огромная благодарность просто красавчики вообще лучшие просто хотя может быть они не хуже сделали но нет наверное только лучше а что творится то подожди они мне лучше сделали или хуже? Я не понимаю. А можно я запрыгну? Нет. Жалко. Бляха. Они ко мне сейчас побегут все. Или шамалять будет только. Они бегать не умеют. Они только умеют шамалять и все. ⁇ -мо ⁇ Так вас убили, вы в курсе? Ваших братьев убили всех. Так, они сейчас побегут 100%, да? Это уже, наверное, так, по скриптам, скорее всего, должно произойти. Ну ладно, давайте, я жду до гостей. Да. Их будет дофига, очень. Давайте, набегайте. По одному давайте. Вот так вот по одному давайте-давайте по одному я сказал что вы вдвоем побежали дебилы вы не можете меня даже послушать что ли по одному кому говорят по одному одному они а по толпе по одному это значит по одному все конечно будет неприятности а ты что думал Всегда будет неприятности, если ты будешь такую хрень творить. <зываний> а <Да> кто? <зываний> да офигеть ты трупов. Ну ладно, хотя бы сваливаются чуть-чуть. Аллах говорит мне... Чего? Че это Аллах говорит? Алла говорит, что ты дебил. Вот что он будет сказать. Умри. Хихи, ты че? Хихикаешь, ты сейчас умрешь? Он хихикает, бляха. Ты совсем тупой. Ну все, мне хана. Готовьте мне гроб. В смысле? Ну, ладно, аптечка хотя бы. Хотя бы аптечка. Но больше-то ничего полезного нету, если честно. Ну, если так посмотреть. Что полезного? Мне надо убираться отсюда. Но тут их дофига будет. Я или сюда дошел, а тут выйти нереально. Там они же еще пехоты наслали свои, тут дебильные. Выйти нереально почти. Там еще будет э, куча охраны сейчас. Охренеть. <свист> Что-то варится. <свист> да я ушел. А как выбраться-то? Серьезно. Ушел. Посидите. Пожалуйста. У них все горит вообще-то. Не в курсе. Нет, я сохранился, не там. Это нереально, это нереально, серьезно. Я сохранился, но не там. Все, лежать всем на полу. Да У них все сгорает, они ходят себе, как будто у них ничего не происходит, серьезно. Они какие-то дебилы или я не знаю, слабоумные. Но игра, короче, меня задолбала в край уже. Вылетает уже сороковой раз. Ни одной игры не было Да дебил, короче, я не буду это проходить Ни одной игры не было, которая так часто вылетает Кто да, умри Умри Кидай в себя Кидай в себя, что ты у меня кидаешь? Я не понимаю, кто Ой, он кинул Он же кинул, да? Сейчас взорвется, ага Да, ты умрешь Чувак, ты умрешь Давайте попробуем не не без э вот этих автосохранений. Хотя это невозможно, конечно, вы уже поняли, да? Ну, большая игра уже восьмой раз вы вылетает. А, он сам себя убил, кстати. Только что. <с> Самоубийца. А мне страшно просто. Вот то откуда он взялся? Откуда? Откуда они берутся, эти дебилы? Давай им подарок сделаем. Давай им подарок, реально. Хороший подарочек. Не мне! Ну, он дебил, он не умеет подарки дарить. Вниз. Не удался подарок, короче. Вы тоже подарки принимать не умеете. Охренеть. Ну, вот тогда было страшно. Я только сказал, что не надо сохраняться, и тут сам же пожалел. какой стак. Охренеть, вы что творите? Что за резня? Я же не говорил волынскую резню сейчас делать. Походу волынскую резню они не так поняли прямо. Я ж пошутил. Они походу не шутили, да. Охренеть, они реально за мной сейчас побегут или что? А как? И это ловушка. Я <звы> э, чуть-чуть себе навредил, конечно, ну ладно. Хотя бы так. Хотя бы пускай будет так. А как же я сбегу тогда? Мне ж туда надо. А, нет, все нормально. Все в порядке. Блин, это очень жестко, серьезно. Это просто нереально. А прикиньте без сохранения это все проходить, это же невозможно. Внимание, исландский террорист, ваша местная зла окружена. Давайте скорее всего мы не оставим вас стрелять, а если кого -то заденем, то случайно, честное слово. Красавцы, почему нельзя было раньше так сделать? Ага, они сейчас подорвут все. Они такие спокойные, мне не нравится это все. Они все подорвут сейчас. Я уверен просто. В смысле, я их вообще-то убивал. Я арестованный! В смысле? Вы ч ⁇ хрене? Я вас перехвалил, походу. Арестовали человека, который их убивал и помогал вам же. Бред, согласен. Как это так-то? Я им помогал, они мне грамоту должны вручить были. Что это теперь делать будем, дебил? Я тебя убивал вообще-то. Что мы будем теперь делать? Что ты на меня смотришь? Придурочный. Я твоих, как ты, близнецов убивал. Ты мне можешь помочь? Нет? Коробка. Не, ну можно, кстати, найти вот эту вот пожарную безопасность и кинуть в неё. А, как? Тут же клетка. Блин, я не зап... Я тебя сейчас подожгу. серьезно ты... Умирай, мразь. А ч он же... А ч он был... Ой, я себя под... поджег, зачем. А как я его спичкой одной поджог? серьезно? Каким образом? О, автоматик. Это уже поинтереснее. Ничего, сбегаем из тюряхи? Почему бы и нет? Где вы? Налетайте. Я хиляюсь. Все. Я, я, короче, красавчик. хилялся и убивал одновременно. Все, поехали. Нет. Эх, нельзя. Почему? Опа, на. В смысле, подождите, пацаны, что за хрень? Я считаю, он помогал. Он взяли вот так вот просто бездушно мне убивайте. Я вам, пац... пацаны, я вам помогал, вы в курсе. Что, забыли уже? Куда сваливаешь? Умирай, как мужик уже. Сваливает как крыса. Умирает же полностью. Че ты сваливаешь-то? Сваливает. Ну реально, он... Короче, обосрался. Что я могу стрелять, оказывается. А он не может. Не, ну у меня, конечно, лучше пушка была, чтоб была. А что здесь происходило, мне интересно? Ну, курить я пока не собираюсь. Это в экстренных случаях только. Ну, как сейчас, например, да. Я топором тебя зарубаю. Рубаем всех топором. Давайте, желающие, подходите. Кто хочет зарубаться? А вот это плохо. Вот это очень Плохо. Это ужасно то да что ты делаешь stuff. Stuff really уходим а почему я ушел одновременно туда куда мне не надо дебил ты конченый Капец. Давай открывай. Зачем ты сюда пришел? Мне надо сюда прийти. Если мне надо было сюда прийти, давай открывай, что-то делай. А нахрена я сюда пришел, серьезно? Мне ж про задание, наверное, надо сюда. Делай что-нибудь. Разгроми. Зачем я сюда пришел? Еще что, дебил что ли? Если ты сюда пришел, надо что-то делать. Делай. Открой диспетчерскую. Скажи, что пускай ворота открывает. Мне надо сбежать вообще-то. Ты в курсе? Или зачем я это все делал? Зачем я эту резню устраивал? Куча жертв. Да что, просто так что ли? Повеселиться и решил? Да ни хрена. в смысле как вы выжили <связывая> чтобы не ожил у меня тут блин открывай а как выйти мысли смысле, подожди, а как выйти-то? А что это за бред? Сбежали. Да? Покажу всем удовольствием. Так а зачем? А так ли они все померли? Только что, все там трупы одни были. Там никого не осталось из них. Охренеть. А как же мне сбежать тогда? Блин. Капец. Я думал, это финалка будет, а тут нифига не финалка. Ай, блин. Умер. Все, сбегаем тогда. С парадайсом. Азербайджана. Нет. Не понял. Парадайс а Азербайджан не сбежает? Не нельзя сбежать или что? Мне надо сбежать. Не понял. Э, нет! Умрите! То в смысле? Это бесконечно что-ли будет? Офигеть Что творится в этой игре? Ай-яй-яй Так а ты что тут пришел вообще? Что ты здесь делаешь вообще? Все плохо походу Все в кровище, все плохо Капец, а это не конец Оказывается Топориком всем зарубаем. <реклама> Фух, офигеть. А я две курилки, по-моему, это смертельно сейчас будет. Я две курилки я там временно заюзал. Мне хана, походу. Блин, да вас сколько-то? Тут, тут, ну серьезно, тут не головы, трупы везде валяются. Вас не, вам это нормально, да? Вы не боитесь, что вы умрете все? Они бесстрашные. Серьезно, они бесстрашные просто, чуваки. А там же вроде было, да, или нет? Нет! Не было. А как же я должен выживать-то, серьезно? Тут нету. А, нет, есть, уже есть. Не было, но теперь есть. Закрыто. Нет, открыто. Ну, гранаты. Я их очень редко использую. Они почти что не нужны мне. Так, если куча людей, можно еще использовать. А так нет. Они почти бесполезны. Можно их ими себя убить, так-то это не очень хорошо. Да в смысле, откуда вы десантники, что ли? Боевые патроны, бляха. Реально, десадники. Но это мне только хуже делает, серьезно. Реально, вся лица прыгнули чисто, напугали меня. Это вообще-то не хоррор игра. 20 котячего корма, вот что тут, коты едят, что ли? Боевые коты? <laughs> Зачем у них котячие кормы? Заю, стай ауто. Что вообще происходит? Капец. Не, ну гранат это не кидать не обязательно же, ну. Да хватит. Я запрещаю вам кидать гранаты. И стрелять меня. Там боевые коты? Нет, это боевые псы, наверное. Блин, кто-то бежит ко мне. Реально, пес. Так, не подходи, у меня есть пушка. Разрубит нафиг всех. Ты бесстрашный мужик, серьезно. Что ты блюешь? Нормально. Вкусная еда. Очень вкусная даже еда. Что он блюет, я не знаю. Какой-то странный чел. Ну так хуже сделал, походу, себе. Ну, я просто на всякий случай дезактивирую его. Целуешь. Так, нельзя делать. Это плохо очень закончится. Сохраняйся быстрее. Да это же невозможно, подожди. Нет, нет, это бесконечный круг будет, В смысле? Нет, я ухожу. А нельзя. Тут никуда ты не развернешься. Короче, курим. Охренеть. Ну, это просто трэш. Да-да, какой ты лучше. Ты сейчас умрёшь. Надо заканчивать серию, серьезно. Срочно, надо заканчивать серию, пока не поздно. Это бронированные, а не, это обычные. Ну вы смертники, короче, вот что я могу сказать. А как сбежать-то отсюда, вам серьезно? Прощайте, лохи. Фух. Это что такое? Это куда меня везут сейчас? На смерть? На казнь? Что происходит вообще? Ооо, ну это не лучше, да? Меня чем на казнь везли, ну офигеть, офигеть! А как мне выживать, то, серьезно, в таких условиях? Сражаюсь, я сражаюсь как мужчина. А ты сейчас умрешь. Я не понимаю, что происходит. Я думал, что это финал. Блин, мне страшно идти туда ты серьезно эти овощи только бегают конечно даже добежать до меня не успевают они умирают серьезно всех молоты только термоядерное оружие так это очень опасно ядерное оружие ты чё если ты бомбанешь то все будет заражено ради радиоактивно это куда уже по миру или что? Не, ну я могу взять, но это очень опасное оружие. Им пользоваться можно, наверное, да? Нюк. Там да мне реально страшно, если я бомбану им. Давайте, пацаны. Налетайте <св -2> на, на термоядерную бомбу. Бомхана. Если бомбанет, то все. Вы трупы все до единого я тоже вместе с вами ладно давайте на этом будем заканчивать потому что серия и так уже очень долго идет я думал что мы быстренько это все закончим и я думал что будет уже финалочкой все сразу а нифига тут будет продолжение короче очень надолго наверное ну следующая серия обеспечена будет еще не знаю, в следующей серии финалка будет или после следующей серии. Ну, короче, мы должны вместе мир заорвать, я так понял, или я не знаю. Зачем ему эта термоядерная бомба? Ракета? Ну, короче. Впрочем, это в следующих сериях мы узнаем и все, уже будем дальше решать все если вам видео понравилось то да, ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте вступайте в дискорд сервер покупайте спонсорную подписку чтобы поддержать меня и дать мне мотивацию снимать видео чаще и качественнее все ссылки есть в описании под видео и в закрепленном комментарии заходите вступайте покупайте я всем желаю удачи встретимся в следующих сериях и всем пока пока